Привет! Чтобы проверить наличие орфографических ошибок на страницах любого сайта, можно использовать NetPeak Spider. Для запуска такой проверки нужно включить в настройках определение орфографических ошибок. Добавить необходимые языки для проверки сначала в Windows, а потом и в программу. Если хотите, можете добавить даже сразу несколько языков и вписать стоп-слова, например, название брендов или специфические слова, которые часто встречаются на страницах вашего сайта. После этого на боковой панели появится параметр «Орфографические ошибки». Включите его и те параметры, которые вы хотите проверить на орфографию. Например, title, description, h1, alt изображений или сразу весь текст в баде. Тогда выберите параметр «Количество слов». Ну, мы можем начинать проверку. Как только программа закончит сканирование и анализ полученных результатов, на боковой панели вы увидите список ошибок среди которых может быть желтая средней критичности, которая нам и нужна – орфографические ошибки. Нажмите на нее, чтобы увидеть список страниц, где они были найдены. Для просмотра детального отчета прямо в программе нажмите «База данных», «Таблица со всеми результатами», «Орфографические ошибки». Тут вы увидите найденные слова ошибки и варианты их исправления от Windows, а также где именно на странице они расположены. Если хотите игнорировать при следующей проверке какие-то слова, можете добавить их в словарь Windows. Больше они не будут показываться как ошибочные. Советуем выгрузить специальный отчет со всеми орфографическими ошибками, чтобы быстрее устранить их на вашем сайте.